Глава 1, вторая часть 5 стиха, а также шестой стих. Сегодня мы разберем эти два стиха. Итак, прочитаем те стихи, которые мы уже успели разобрать вместе с вами. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела, своего рабу, своему Иоанну, который и свидетельствовал Слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел».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 Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Для начала сделаем краткий анализ некоторых слов. И хочу обратить ваше внимание на первое слово, слово «возлюбившему». Слово «возлюбившему» в греческом «агапау» или агапе. Наверное, вы не раз слышали разницу между этим греческим словом с другими греческими словами, которые на русском можно переводить словом «любовь». Хотя между всеми этими словами на самом деле есть некоторые отличия. Например, греческое слово «филео», которое переводится на русский язык словом «любить», имеет некий оттенок привязанности. Это слово может подчеркивать дружеские взаимоотношения, например, Матфея 10 глава, 37 стих Кто любит Филею отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Другими словами, тот, кто привязан больше к родителям или к кому-нибудь, тот недостоин нашего Господа. Есть также слово «эпипофео», которое имеет следующее значение «хотеть», «желать весьма сильно» или «любить». Например, 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы возлюбите, эпипофео, чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Еще одно слово, описывающее любовь, «эрос», или эрау, от этого греческого слова произошло современное слово эротика. В Библии оно не употребляется, и, по-видимому, его значение исказилось еще с того времени. Хотя, я думаю, что это неудивительно, потому что дьявол пытается исказить абсолютно все, что Бог создал в рамках одного законного брака. И, наконец, слово Агапе наверное, всеми нам знакомое слово. Мы говорим о нем, подразумевая Божью любовь. Любовь, которая долго терпит и прощает врагов. Так вот, в этом стихе используется именно это слово, слово Агапе. С другой стороны, в данном стихе, а точнее в этом слове, присутствует разночтение. Разночтение касается прочтения слова Агапе. Есть два возможных варианта. Либо Агапонти, либо Агаписанти. За мое греческое произношение заранее извиняюсь, но на русском Разница будет невеликой, либо любящему, либо, как написано в нашем синодальном, возлюбившему. В любом случае, его любовь по отношению к нам не прекращается, и мне кажется, что это самое главное. Давайте прочитаем определение слова Агапе по словарю Стронга. Любить – слово включает в себя следующее понятие – заботиться, желать добра, испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо, ценить. Итак, идем дальше. Давайте рассмотрим следующее слово. Здесь тоже присутствует разношение. Это слово «лоусанти». В нашем синодальном переводе оно означает «купать», «мыть» или «омывать». С другой стороны, в тексте Библии могло находиться и другое слово. Слово "лусанти" или начальная форма «ло», которая имеет следующее значение. «Отвязывать», «развязывать», «освобождать» отпускать, разрушать, расторгать, нарушать, либо разрешать, отменять, упразднять, объявлять недействительным. Как бы то ни было, эти два слова передают одну и ту же идею. Человек больше не во власти греха. И это самое важное. Далее мы имеем разночтение в предлоге «от», у нас от грехов наших. Но для начала рассмотрим нашу диаграмму. Думаю, так будет легче. Итак, давайте начнем с главного нашего предложения. Слава и сила и есть на века веков. Аминь, то есть да будет. Кому? Ему, то есть Иисусу Христу. И здесь у нас есть как бы некое разъяснение. Кто же он? Любящему нас. Хочу напомнить, что данная диаграмма строится по критическому изданию, то есть не по синодальному переводу, а по изданию Несле Алланд. Здесь мы видим критическое издание, а здесь мы видим, как написано это слово в нашем синодальном переводе. Агебесанти, то есть возлюбившему, здесь любящему. Любящему нас и освободившему, либо как написано в нашем синодальном переводе, омывшему, омывшему нас от грехов наших. И сделал нас царством, либо как написано в нашем синодальном переводе, царями, священниками Богу и Отцу Его». Три таких очень важных действия. Любящему, освободившему, и он сделал нас царством или царями, священниками Богу. Теперь я хочу, чтобы мы посмотрели на разницу между этими двумя предлогами. Предлогом «эк» и предлогом «апа». Эти два предлога имеют одно и то же, и то же значение. От чего-то. Давайте рассмотрим на данном примере, на данной иллюстрации скрытый как бы смысл этих предлогов. Если мы можем заметить, апо имеется в виду не от середины чего-то, в то же самое время как эк имеется в виду от середины, от как бы самого центра. Здесь вспоминается стих из третьей главы книги Откровения, где написано, что Иисус сохранит нас от грядущего гнева. Здесь как раз таки стоит Предлог «эк», то есть от середины чего-то. Вот представьте себе, это земной шар. Иисус нас спасает от грядущей скорби, от того, что должно прийти на этой, на эту землю. Итак, мы переходим к следующей части. Теперь наша задача осмыслить ту диаграмму, которую мы только что с вами прошли. Вывести некие духовные принципы и истины. И первое, с чего хочу начать, это с вопроса. Где мы находимся во всей этой диаграмме? Очевидно, что не мы выполняем эти действия, не мы себя сами омываем от грехов, и не мы делаем себя царями и священниками. Заметьте, мы только получаем. Первое действие Христа – Он возлюбил нас. Здесь мы должны вспомнить послание к римлянам, 5 глава, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ты и я ничего не сделали для того, чтобы получить это спасение и получить Божью его любовь. Никакие наши жертвы или даяния не могут это заслужить». Этим, в принципе, и отличается христианство от всех остальных религий. Все религии сосредоточены на усилиях человека. Человек пытается заслужить свое спасение, быть как бы героем да, своего спасения. Стать человеком, будучи Богом, это немного унизительно. Но унизительно это для мира, а для Бога это любовь. Думаю, это заставит нас задуматься о том, насколько сильно нас любит Господь. Второе действие является следствием первого, так как Он возлюбил нас, Он омыл и освободил. Омыл или освободил нас от наших грехов. Это акт безусловной Божьей милости, закрыть нам наши долги. Ведь грехи это по сути и есть наши долги. Мы в долгу перед Богом и должны мы ему в действительности очень-очень много. Для этого Иисус пришел в этот мир, пролил свою невинную кровь за нас и воскрес, дав надежду, что однажды мы воскреснем так же, как и Он. Если второй акт – это акт проявления милости по отношению к нам, то следующий шаг – это акт уже Божьей благодати. Он сделал нас царями и священниками и Богу и Отцу. Здесь примечателен один интересный факт. Глагол «сделал» находится в прошедшем времени, то есть Бог уже определил нас, сделал нас такими. Это согласуется с тем, что написал апостол Петр. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Ну вот род избранный царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Под священством мы можем, скорее всего, подразумевать свободный доступ к Господу. Как священники Ветхого Завета имели доступ к святой святых раз в год, так и мы теперь имеем доступ к Богу. Правда, мы имеем доступ 24 на 7. Когда захотим, тогда мы и обращаемся к Господу, в отличие от тех, которые жили во время Ветхого Завета. И здесь присутствует явная аналогия с тем, что мы читаем в Ветхом Завете. Исход, 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь нам, Израилевым». Фраза подобного рода встречается в книге Откровения как минимум дважды. Откровение, 5 глава, 10 стих. «И садил он нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с ним тысячу лет. Здесь данные стихи очень интересны. Конечно, здесь можно рассуждать очень много, но мы повременим с этим. Мы составляем из себя царство Богу, имея доступ к святое святых. «За все эти действия Христа ему слава и держава». Слово «держава» означает власть, могущество, сила и, наконец, держава. Если мы анализируем книгу Откровения, то мы можем заметить, что Христу с каждым разом присваивается все больше чести и славы. Например, в нашем стихе написано «слава и держава». На слайде вы видите уже следующий текст, Откровение 4 глава, 9 стих, и когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков. И дальше слава и честь все больше увеличивается. Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по твоей воле существует, и сотворено. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле и ангцу благословение и честь, слава и держава во веки веков. Говоря аминь, благословение и слава, премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Все началось с двух как бы доксологии. Доксология слова «слава», то есть прославление. Две слова, или два слова в честь Иисуса Христа и заканчивается семикратным таким благословением, семикратным прославлением имени Иисуса Христа. Еще одна интересная деталь, возможно, мы не обращаем на нее внимания, но фраза «Во веки веков» в книге Откровения повторяется очень-очень много раз, что указывает на вечность. И слово «Аминь» — всеми нами знакомое слово, которое мы произносим не один и не два раза каждый день, означает «Иси». Под этим словом мы обычно подразумеваем фразу «Да будет так». А теперь перейдем к нашим переводам. И прочитаем перевод под редакцией Кулакова. «Ему, который возлюбил нас, и кровью своею избавил от грехов наших». «Сделав нас царством святых и священниками Бога, Отца своего, ему слава и власть вовеки. Аминь». Как мы видим, здесь они взяли за основу другие манускрипты, они взяли за основу критический текст. Здесь стоит слово «не омыл», а «избавил». «Избавил от грехов наших», «освободил нас», «сделав нас не царями, а царством». Еще один перевод, перевод под редакцией Кассиана. «Любящему, не возлюбившему, а любящему, как бы некий процесс, и избавившему, тоже не омывшему, а избавившему нас от грехов наших, кровью своей и соделавшему нас царством священниками Богу и Отцу своему, ему слава держава во веки веков. Аминь». Он любит нас и своей кровью освободил нас от грехов наших. Он объединил нас царством и сделал нас священниками на службе у Бога, Отца своего, слава ему и сила, вовеки. Аминь. Радостная весть. Тому, кто любит нас, кто избавил нас от наших грехов своей кровью, кто сделал нас царственным священством Бога, своего Отца, Ему слава и могущество вовеки, Аминь. Во веки веков. Аминь. Это были наши переводы. Для большего разнообразия вы можете открыть интернет и прочитать все больше переводов. Если вы заметили, то все, практически все современные переводы берут за основу критическое издание Nessly Alland. Синодальный перевод тексту с рецептус для них не является таким надежным текстом, источником. Итак, это что касается вкратце 5 и 6 стиха. Пусть Господь вас благословит. Увидимся в следующей части. Аминь.